рассказывать вам о воде на Марсе. Кроме самой воды, почему это важно, почему мы тратим на это, ну не мы конкретно, но почему налогоплательщики дали на это деньги, как была вода и что с ней случилось в итоге. Okay. Собственно, okay. сейчас все получится. Отлично. Начнем чуть-чуть с истории. Лет 100-150 назад примерно вот это видели люди, когда смотрели самые мощные тогдашние телескопы закономерно они видели полярную шапку и это привело к довольно простому логическому выводу о том что если есть полярная шапка как на Земле то как бы есть, есть вода есть вода в жидком состоянии и Марс очень плотно вошел в культуру в книги в потом в кинематограф именно благодаря заблуждению что на Марсе есть жизнь вот, вот эти вот черные пятна люди видели их и воображали что это леса что это что там есть моря, что там есть океаны. И это все продлилось где-то годов до 60-х. В 60-х годах методом рогатки, если кто не знает, когда во времена холодной войны СССР и США они запускали зонды, они еще не умели выходить на орбиту, поэтому они просто прилетали мимо. Вот они все время прилетали мимо, и половина из них была неудачной запуске, но в конечном итоге у них получилось. Вот это Маринер 4. Это Маринер 9 и это Марс 5. Mariner 4 был первым аппаратом, который вышел на орбиту Марса и закрепился там. И закономерно начал отправлять снимки и данные, и тогда стало понятно, что никакой, ну, как бы, никакой жизни на Марсе нет. Нет никаких лесов, нету морей, и все это похоже на безжизненную пустыню. Чуть-чуть рано переключила, но со временем как бы, прогресс не стоял на месте, технологии развивались, и все более новое и новое разработки, которые отправлялись к Марсу, они давали все больше надежды. Вот такие снимки были получены уже годам в 80-м, и это классическая дельта. Она похожа на дельту Амазонки, но это дельта какой-то реки, которая текла на Марсе. Я, в общем-то, забыла вначале сказать, что вода на Марсе, как бы есть. И она есть не только в замерзшем состоянии, она есть в жидком состоянии, но не всегда. Она... Испаряется периодически, есть э, не только лед э, углекислый, есть и лед водяной. Э, примерно, кстати, такой же, как вот у нас на Земле, грубо говоря, по составу, очень-очень груб. Вот, и э, вот эти вот фотографии, данные, которые получали специалисты НАСА, они наталкивали на мысль о том, что когда-то вода э, была, потому что рельеф, он соответствует, ну, как бы соответствует рельефу угосовшей реки, э, были рельефы морей, рельефы океанов, ручьев, какие-то странные конструкции, похожие на гейзеры. И это наталкивало ученых на мысль, что нужно дальше вести поиски, и когда-нибудь все будет хорошо, и когда-нибудь мы что-нибудь найдем и узнаем об этом. Что-то что случается постоянно. А, вот. В 2001 году на орбиту Марса вышел аппарат Марса 10. Uh, у него было достаточное количество приборов, с помощью которых uh, у него, он просканировал поверхность Марса. И uh, вот эта карта, которую вы видите, это карта распределения воды на поверхности Марса. То есть мы видим, что uh, на полюсах, воды именно HBO воды, не, не каких-либо других соединений. Uh, мы видим, что на полюсах, где есть ледники, а ледники, вот эти генные шапки, они периодически подтаивают, потом обратно намерзают. Uh, на полюсах есть достаточное количество воды, и немного воды есть в районе экватора. Uh, Еще у нас есть карта, uh, карта процентной влажности грунта. Uh, большинство зондов, Викинг, uh, Феникс, uh, потом Спирит, потом Оппортюнити, потом Curiosity, они все были оснащены приборами, которые позволяют, ну, которые засовывали, грубо говоря, делали пробу грунта, Вот и благодаря этим пробам мы uh, Удалось составить опять-таки карту, это старая карта, опять-таки, от Марса гесея но а, пробы грунта подтверждаются. Например, Кьюриосити, когда высадился, и вот он сколько уже, по-моему, больше двух лет гоняет по равнинам Марса, а, в зависимости от того места, куда он приезжает, есть разное количество влажности воды. Есть 3% где-то 1%, где-то 6%. А, то есть потенциально под, под вот, вот этой вот пылевой коркой, которая есть под этой пылью и прочими соединениями, которыми покрыт Марс, вода есть. Это ровер Opportunity. У него был как бы брат-близнец ровер Spirit. Они были отправлены с разницей в этой недели для исследования, собственно говоря, воды. Где, где вода, где она была, где ее найти. У них абсолютно разная судьба. Ровер Opportunity ездит до сих пор. Его гоняют, не нужно куда послать. Он проработал, по-моему. На 10 лет больше, чем ему надо было. На 10 лет больше, чем на 10 лет больше уже кажется. Как бы он очень давно ездит, ему постоянно ищут новые цели. И он нашел все, что должен был найти. Он нашел дно дно морей, он нашел гальку, он нашел глину, соляные выбросы, все то, что указывает на то, что когда-то то, что мы видим, было покрыто водой. Uh, а это история про марсоход Спирит. У него чуть-чуть по-другому сложилась судьба, он проработал 5 лет, uh, и где-то могу ошибаться, на средине своей работы у него поломалась ножка колесика. Uh, mm -hmm. mm -hmm. И он валул вот этого вот колесико за собой. И за счет того, что потом ехал, и колесико, оно просто тащилось следом, uh, он, грубо говоря, как ковшом снимал пробы с грунта. И вот это след, который он оставляет, это соль, обычная, ну как бы соль, ну не совсем обычная, но стандартная соль, которую оставляют моря, грубо говоря, чтобы не вдаваться в химию, вот. закончил он существование свое чуть-чуть грустновато. Вот это его одни из последних фотографий. Вот это колесика, Вот это колесико, не работающая, Когда он ехал, грубо говоря, на очередное задание, оно попало в песчаную дюну. И эта дюна, под слоем песка оказались опять-таки соли, и эта дюна стала могилой, он проработал спустя время, после зависания. Его очень долго пытались спасти, но ничего не получалось, на нем развернули станцию, как бы статичную, которая исследует все вокруг, и в конечном итоге из-за неправильного расположения, неправильной температуры и недостатка солнечной энергии, он просто перестал выходить на связь. И до сих пор ведут вот стоит одиноко с этим колесиком, ждет, кто поможет. В 2005 году на орбиту Марса вышел марс Orbiter, зона нового поколения, который первый зафиксировал марсианские ручьи. Собственно, вот, вот они на картинке, это, это вода. Ну, правда, не стандартная вода, но тем не менее, э, ученые несколько лет бились над проблемой, почему, почему вода есть. Потому что на Марсе очень низкое давление, и температура Марса редко когда повышается до, там, до 20 градусов. В основном там минус 50, минус 30, минус 20. Ну, как у нас очень плохой зимой. И как при низком давлении вода может оставаться в жидком состоянии. Несколько лет ушло на исследование, и потом потом случилась эврика. Это соляной раствор. Наличие большое количество нитратных солей в этом растворе позволяет воде не замерзать. Таким образом, каждую весну и каждую осень она стекает по склонам. Склоны окрашиваются вот такими полосами. Летом она высыхает, потом осенью опять стекает, потом зимой опять высыхает. Это данные с аппарата аппарата Феникс. Его отправили, собственно, искать, искать воду, высадили его в регионе, где потенциально был лед под коркой, под коркой под песочком, и у него получилось. Ковшом он срезал, вот, вот ковшом он срезает часть грунта и находит лед. На картинке, на, на, вот, на слайдике разница между изображениями в 4 дня. Солод марсианский день, он на 37 минут больше земного, всего ничего. Вот, как, мы, как вы видите, лед потихонечку испаряется. То есть ну, как бы глубина ковша у него 20 сантиметров. То есть достаточно не глубоко копнуть, чтобы найти воду Правда, в таком состоянии, но это лучше, чем ничего. Это, это снимок из последней конференции НАСА. Если помните, НАСА давала такую большую масштабную конференцию о том, что мы точно теперь уверены, что это вода. Uh, это другое место, вот просто оно аналогичным образом стекает в аналогичный период времени, весной и осенью, и потом обратно замерзать. Uh, почему мы, собственно, об этом говорим? Как бы, казалось бы, вода на Марсе это очень далеко, и нам оно все до одного места. Uh, существует гипотеза, она имеет право на жизнь очень большое право. Вот так выглядел Марс. Мог выглядеть Марс примерно. 4 миллиарда лет назад. Не уверены 4 или 3,5 или 2,5, но вы видите, что там есть жидкая водичка, там, там есть облака, облака есть сейчас, но их очень мало, и это, в принципе, похоже на, на какой-то адекватный земной более-менее пейзаж, то есть все было когда-то более глубже, чем сейчас, была какая-то атмосфера теоретически, гипотезы, ну, сами понимаете, была какая-то атмосфера, и, опять-таки, теоретически там могло, могла быть какая-то жизнь. Но потом, гипотеза, я напоминаю, но потом случилась беда. Вот эта, вот эта беда, где-то опять-таки 4, 4 плюс-минус полтора миллиарда лет, Смарт столкнулся с крупным небесным телом, который просто все в кашу смерть, ужас. Вследствие чего, вследствие удара остановилось ядро, вследствие ядра. Магнитные поля улетучились, Солнце смыло, сдуло солнечным метром всю атмосферу. Это коротко, но в общем все плохо, и все, все, что там было живое, оно все умерло. А, возвращаясь к тому, почему мы об этом говорим? А, сейчас. А, нет, все. Я просто тогда буду говорить дальше. Сегодня было интересно. А, mm -hmm. Это на, на блок вопроса. А, почему мы об этом говорим опять а, Во-первых, потому что, да, мы все живем в такая самая эгостичная причина, мы все живем в век как бы технологий, всего такого прочего, все смотрели армагеддон, но а, вот та такого, что было тогда, на самом деле, не застрахован никто. Ну, как бы, понятное дело, что есть какие-то теории, то есть а, все исследования Марса, которые мы делаем сейчас, это задел на будущее, точно так же, как когда в среднее века, в античное время а, ученые, используя минимум свои техники, делали какие-то открытия, мы использовали их потом. Точно так же все то, что открывается сейчас, будет в будущем использовано для каких-то, более важных целей. Во-вторых, у нас есть прекрасная ну, даже не то чтобы гонка, гонка вооружений, но есть научный прогресс. Научный прогресс он подстегивает и стимулирует, изучать еще что-то новое. То есть, есть, а есть есть вода, значит, может быть, есть что-то еще. Значит, нужно еще больше в это углубиться, еще детальнее узнать этот вопрос и ознакомиться со всеми данными. То есть, просто как бы. Одно дело, если бы Марс это был просто какая-то безжизненная пустыня, и там ничего не было, ну вот там находит воду, и значит, если там есть вода, то это наводит на какие-то логические, да, да, и заставляет что-то что делать. И, в-третьих, существует гипотеза, которая говорит о том, что жизнь, на самом деле, она не зародилась конкретно здесь. Если кто не знает, в принципе, минимальные, самые-самые, крошечные бактерии в 12 сотен раз меньше, чем наши стандартные допиточные, они могут выживать в условиях вакуума, в условиях космоса. Некоторые из таких были найдены на астероидах, которые попали к нам с Марса. Нам с Марса досталось всего 20 астероидов, когда таких маленьких камушков. Когда гипотетически большое тело столкнулось с поверхностью Марса, произошло огромное деление породы и часть из этой породы со временем притянула к Земле. А, то есть, исследуя другие планеты, кроме там, всяких колонизаций, кроме э, глобального желания узнать, есть одним ли мы во Вселенной и других вещей, исследуя Марс, мы пытаемся найти ответ на вопрос, кто мы и откуда мы произошли, и как мы появились на, вот, вот здесь, и как произошел вообще глобальный процесс эволюции. Наверное, это все. Я, конечно, половину забыла. Но, наверное, это все, поэтому, если у вас есть вопросы, да. А, ну, я думаю, все смотрели Марсианина недавно вышедшего. Вот вопрос не про почву. Можно ли там вырастить картошку? В uh, Марсианине есть две загвоздки про почву. Uh, Во-первых, почему uh, с ней все плохо? Во-первых, почему идти на Марс без... Он биолог, почему он ведет себя на Марс в грунт? Во-вторых, почему человеческие экскременты используются в качестве удобрений, если учесть, что они ну, малопригодные, чтобы не сказать, хуже для удобрений. Ну, теоретически, теоретически э, химический состав поверхности Марса он, э, имеет похожие с Землей компоненты, но это песочек, песочек. там есть, конечно, разные залежи, но ну, то есть как бы. Имея должное, надо ставить эксперимент ну, на самом говорили, деле. На как это под которой лед. Как можно во льду убирающих? Это джаст песочек для В а, можно брать водичку оттуда и поливать если Только не соляную Соль. водичку, а вот нормальную водичку, там на шапке ходить, забирать водичку, добить лед. И поливать ей mm -hmm. растения, это будет хорошо, потому что водичку с солью и все, смерть. не mm -hmm. Еще. Ну да, в принципе, окей, если гипотетически взять все необходимые элементы и привести их на машину, там будет что-то расти. Но конкретно, будет ли это расти в грунте, в песочке? Ну, там вопрос был просто про грунт, марсианский. Сейчас в Америке есть программа. Которая... Нет. Ну я масса один, да? Э, да. По... Ну, насколько она реальна и, а и все она понятно, что она, она такая... нереально. Ну как бы она очень популистка, Она задумывалась как шоу. Они хотели найти деньги, вот когда они анонсировали эту программу, они хотели найти на нее деньги и чтобы за счет вложений и дотации все это дело раскрутить. Но Uh, Как-то очень скептически его восприняли, денег им никто не дал. Uh, к тому же, ну тут до полета осталось, там, 21 первый год или 22 второй, да? Тут до полета осталось, как бы, ну, семь 8 лет. Uh, нет ни ракета-носителя, нет ни прототипа космического корабля, нет ни одного спущенного бокса жилого модуля, uh, нет, как бы, кроме отбора астронавтов, ничего не случилось больше. Uh, нет каких-то, ну, ничего нет, на самом деле. Никто никогда не прилетит с вероятностью, там, процентов. Когда, по-твоему, полетят? в тридцатом году и у нас есть ракета, и нас ее тестируют сейчас уже. Аilн Он Илон Да, да. У него есть Dragon Mars прототип, но если учесть, что он до сих пор не выпустил производство пилотируемый Dragon, который заменил бы союзы для МКС, Dragon Марс он откладывается на очень долгий срок. не раньше. 30-х, 40-х годов. Мы, мы надеемся, что ему маск доживет. Да. А его идея о Марса с помощью бомбардировки полюсов ядерными бомбами, она вообще как... Хорошо, Постановка отличная. Дело в том, что данные, которые, как бы, вот эта вот идея, которую выдвигал маск, она не нова. Она наоборот очень старая, относится к дам еще 80-м, когда... Uh, Ученые не знали, что в основном под, под, под uh, полярными шапками, полярные шапки Марса, это 8 метров углекислого льда. Правда? Вот, углекислого и очень много льда водяного. Если растопить полярные шапки Марса, то получится покрыть все всю, всю на 22 метра вглубь. Uh, и за счет того, что uh, углекислого газа на самом деле очень мало, ну как бы uh, даже если весь его разбомбить и растопить, этого хватит, чтобы продвинуться на, ну, на 1%. А, к тому же э, ресурс, по ресурсам э, нужно, я как раз не читала, по-моему, 55 тысяч зарядов размера царь бомбы, э, чтобы э, разбить весь э, углекислый лед и чтобы он весь потаял и это вызовет, ну как бы это ничего не даст. Правильно я понимаю, uh -huh. что атмосфера все равно не удержится из-за отсутствия магнитного поля и он, <coughs> атмосфера раздуется просто солнечным летом не вдаваясь в подробностей как бы даже если запустить какие-то процессы, которые на ту атмосферу нет чего-то чтобы ее удерживало она просто выйдет наверх и улетит она тяжелая ее притягивает она тяжелая нам не нужна сейчас не нужна потом у нас есть пинера тяжело тяжело не понравилось ну а есть еще вероятность того, что на Марсе смогут найти какой-то минерал или другое ценное вещество, которое сподвинет нас к не знаю, экспансии, колонизации роботами, возможно. И ну, он уже исключен. вода весьма ценное вещество будет. Ну либо да, через 50 лет это будет вода, но вообще, э, ну как бы да, есть такая вероятность, потому что все, что мо можно на данный момент, это с орбиты сканировать. Э, планету как бы там лед залежи воды нет пока каких-то точных данных по поводу минералов а ровры, которые как бы ездят по поверхности Марса, но не стишают 20 сантиметров ну 30 сантиметров то есть грубо говоря если взять лопату и копнуть на, на метр вглубь то там можно найти много чего интересного гораздо интереснее чем то что есть сейчас то есть вероятнее что следующим таким шагом будет переселка туда какой-то буровой установки и это очень тяжело в плане нагрузки, которую можно поместить, но как бы это тяжело вот эту буровую установку засунуть в маленькую капсулу, это все отправить. и Роботизированные кроты. Нам нужно роботизировать. Слишком много рисков. А программы НАСА, они как бы прописаны на ближайшие лет 15. И там, по-моему, про буровых установок ничего не было. Ещё? Всё? Отлично. Значит, тогда мы... Mm-hmm. <laughs>